Само себе, где-то откроется, инструкцию буду сам хуярить. <свеч> <свеч> Включите мне свет, суки. Ну. Спасибо. Так, первая бомба. Что-то старое, что-то новое. Начать. Ага. Давай, правда. <свеч> <свеч> ага. Давай, честно, честно, честно. Я не успеваю ничего читать. Так, правдов у меня нет. Нет, правда. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> У меня есть две кнопки желтые. Ага. Какого цвета кнопка? Желтые обе. А, да, а, о, кнопка желтая? Да. Блять. О, она, ошибка зеленая. Он. У тебя ошибок сейчас. Две ошибки строк. Две строки? Хорошо, дальше. 40 секунд Сейчас какие тебе говорят? Желтый мигает, мигает, и после него мигает синий. Нажимай на желтый. Все, пизда. <с live> Я не понимаю, как это работает, блядь. О, провода теперь есть. Ура, Три ссорка. провода, два желтых, один красный. Uh, последний провод белый? Нет. Uh, синих проводов больше, чем один? Нет. Их нет, просто. реж последний. Лямбду, писька, о, с писькой. Блядь, а может, лямбда, писька? есть. Есть две кнопки. Такая. Обе красные и обе с надписью прервать. Кнопка синяя? Обе... Обе красные. И синяя, я, конечно, не уверен, но по-моему, это две кнопки красные. А, блядь, тут еще на обратной стороне провода есть. И R такая, но в вот другую сторону и закрашенная черным. Это вообще-то знак. Чё? Алло, блядь, гулим аутим. Так, Паш, ты можешь замутился? А, блядь, хером. Слово на экране определить первым шагом, который кнопку следует прочитать. Такое Какое слово на экране? Экран. Блять. Все, ебать, это было ези, 40 тысяч рублей. Согласен, качественно. А у тебя сколько времени даёт ещё сейчас? Бля, ещё 5 минут, Роха? Ч? Я, короче, думал, блять, всё, похуй. Я взорвался. Что, блять? Есть сила? Да. Блять. Рома не сбывается. Не. Не ну, вот, э, Ром, второй столбец, самый правый нижний. <свяк> <свяк> <свяк> пусто, Ром, пусто, готово, постой, еще раз, ничего. Все. Нет. Питер ответ, сори. Э, правая, <свяк> самая нижняя. Да. Пизда. А, левый, а, левый, да, это да, да, синий. А как он выглядит? Как синий. Просто, типа, просто обычный провод, да? Да, сверху, да. снизу, вверх, да, прямый. Эээ. Uh, ну соединяй. Ч соединить? Подожди, хорошо. Сверху какая буква? Канаху буква, блядь! Четвертый. А серийный номер. Богуй. Нет! В смысле?